Первый план, но хоть как-то. И понятно, что играет команда, но играть команду в данном случае дальше уже будет тяжело. Команду можно собрать, сочетать вот эту расползшуюся -то ткань только индивидуальными усилиями. Если не он, то кто? Вот у немцев команда. Команда, так команда. Она действительно работает. Как механизм все все сообща, помогая друг другу. 3-0 первый тайм. Два мяча Мюллера и гол Гумельса. Это Германия Португалия с Плевадори. Какой должна быть реклама банка? Умный, динамичный и содержательный. В жизни всегда есть место открытия. Банк открытия. Рисковано 76 процентов вероятность того, что он промахнется, опасно 50 процентов того, что он потеряет мяч, а так неприемлемо появляться на тренировке. Даже самые великие игроки совершают ошибки, они слишком рискуют, ведь они всего лишь люди. А что если бы они были не просто людьми? Я представляю вам будущее подвала, колоны. Никаких ошибок. Гарантированные результаты. Это то, чего хотят люди. Футбор. С безупречным либроном. Что корпорации безупречность футбол был непредсказуемым диким видом спорта. Я это изменил. А что делают настоящие футболисты? То есть чем они занимаются сейчас? Да кому какая разница? Эй, что происходит? Почему мы здесь? Чтобы заявить о себе. Чтобы спасти футбол. Слушай, а ничего. Игра, которую мы любим, умирать. Клоны убивают ее. Мы должны вернуться. Извини, да и не только это запустить. Мы все хотим победить клонов, но они не победили. Но, а согласен. Никто не думает, что их можно победить. делает вас великими, вы не боитесь рисковать.